Проехал 20 тысяч километров за полтора месяца. Отличие у них практически некие, только, вот только по пластику. Я езжу на голде, потому что он весь дырявый. И Мы тебя сейчас лишим, прав за эти пищалки. Это очень дорого. Так, на месте, но я тогда на 12 тысяч долларов попал. И придет ночь. просверенный и была музыка. Ну что, друзья, всем снова привет. Меня зовут Патрик, вы на канале Globus Moto. И сейчас, пользуясь случаем, я находясь в Ростове, решил заскочить еще к одному очень хорошему знакомому. Вы относительно недавно видели ролик про подбор голды. Так вот, сегодня речь пойдет именно о мотоцикле Honda Goldwing. Вторая по счету. У него еще было до этого куча разных мотоциклов. До этого была предыдущая голда Honda VTX 1800, Dragstar 1100. Давайте лучше Владимир, по прозвищу Ацетон, да, он расскажет вам более детально все об этом мотоцикле. Я сейчас пока собираю все свои манатки, сейчас пойдем поставим все это дело. И я считаю, что такого плана контент намного интереснее, чем просто, ну вот смотрите, мотоцикл, такая-то мощность, такая-то колесная база, нахрен никому это не нужно. Спросим у человека, который владеет этим мотоциклом, уже не первый год. Погнали! Здорово, Владимир. Привет. Здорово говорит, сделай с ними обзор, покажи мотоцикл, как он, что. Я считаю, что я со своим никчемным мнением, прокатившись на нем 2000 километров, ничего не могу рассказать об этом. Поэтому я решил обратиться к тебе, как человеку, который на нем прокатился, сколько километров? На этом мотоцикле я проехал 120 тысяч. 120 тысяч заметьте и на предыдущем 60 60 и того получается 180. грубо говоря 100. 200 тысяч километров хотел бы вам немножко представить Владимира это президент Чаплы как правильно сказать президент Ростовской области Ростова на Дону Goldwin Kraша правильно да. Goldwin Club все регалии написаны на его жилетке и сейчас ну это очень достаточно известный человек очень много путешествующий и он об этом мотоцикле рассказывает сейчас намного больше чем могу рассказать о нем я Владимир да. тебе что сказать про этот мотоцикл? Этот мотоцикл купил я новый в 2012 году и купил его за 1 миллион 50 тысяч рублей. Ну, мне, по-моему, даже скидку тогда сделали, что-то около миллиона или даже 975 тысяч я его приобрел. Привет, друзья! Вы на канале Globus MotoEquipe. Вот, приобрел взамен предыдущего, на котором я проездил там порядка трех лет. Вот, и потом понял, что мне нужен новый мотоцикл, потому что я уже собрался ездить далеко. Конечно же, приобрел я его в стоке, абсолютно пустым. И сразу же начал я что-то здесь модернизировать, начал что-то делать, начал его улучшать. Улучшать начал его по музыке, э, сверлить, э, ну, то есть э, вставлять сюда диоды, порядка двух тысяч диодов. И, собственно говоря, обвешивать в различным Тюнинга. Сказалось на то, что где-то что-то потихонечку стало ломаться именно из-за этого тюнинга. Кириакин, это тюнинг, который представлен здесь, практически весь есть. Ну, мне кажется, даже все есть. Все, что здесь кириакин, здесь все есть. Даже и фар линзованные, трабоскопы различные, громкоговорители, которые, кстати, очень нужны. Это вот милицейские пищалки. Они очень помогают в толпе или где-то когда-то надо чтобы пикнуть, чтобы провести внимание. Вот. Но ни разу меня не останавливали, никто никогда не говорил, с ними пищалки мы тебя сейчас лишим, прав за эти пищалки никто мне никогда а не поможет. Может потому что ты такой обаятельный? Ну, хотя да, случаи, конечно же, были. Вот из-за я знаю на Крымском мосту у нас однокрымников его разбули на 50 тысяч. Может, они выглядят как негромко говорители? Может да. быть, они думают, что это просто так? Скажи мне на момент. Я лично считаю, что, например, вот эти все дырочки, да, как бы ну это ответственность технологическая. Они... Они по факту ослабляют пластик. я вот, да, да? просто смотрел, там у него именно прямо вот отпилки дырки-дырки. От Видите вот дырка, от отверстия, да. да. Где-то есть, где-то пластик подлопывается, но это все от рукожопи, от тех, кто сверлил. А -а -а. Если близко, близко а -а -а. просулить, тогда где-то, ну, поменяясь на кофе, где российский флаг, там вот потрескалось. Вот. Но здесь даже дело в другом, ну я, конечно, включаю его вечером, ну это красиво. И первые, наверное, 4 года я думаю, ну вот я следующий Гулкинг куплю, я его обязательно просверлю. Вот Гулкинг, это вот нужно, чтобы он был просверленный и была музыка. Все. елки, да. Ну он уже чуть-чуть пошкарябался, где-то, где-то там что-то хочется его... Я вообще хочу, хотел бы его покрасить или перекрасить. Или вот. Нет, покрасить или перекрасить, но я не могу этого сделать. Я не могу его покрасить, потому что он весь дырявый. Все. То есть это невозможно сделать. И вот в этом вот минус. Я теперь не знаю, что с ним делать. Ну, вроде бы мотоцикл хороший, мне нравится. Но вот то, что он пошкрябанный, где-то уже отпискотруйный. Хотел бы его как-то освежить, то это сделать не могу, потому что он. Господа, хотел бы обратить ваше внимание, что это не та голда, которая стоит на горе, а это именно та голда, которая может и на горе постоять, и катается очень много. На нем сейчас 120, да? 30? 120. 120, ты проверили. Когда мне говорят, ой, 60, это так много, вот 120 и живой. Какие-то проблемы с ним технические были вообще изначально? То есть предыдущая модель у тебя была с 6 -го года? Да? Ни одной технической проблемы не было, никогда. Вот я ездил, я... Ездил даже в Марокко, о чего говорить, и, э, в западную Сахару на нем, конечно же. Я сел в Ростове и, конечно, через всю Европу проехал до Марокко, и эти бедные бедуины, я знал, что с моим мотоциклом ничего не случится. Знал, и когда они на меня. Конечно, это, это невозможно представить, когда ты едешь по Африке и вот эти вот бедуины, которые продают бензин в трехлитровых банках. Вот, и ты проезжаешь на таком мотоцикле, который они никогда не видели Я не могу только представить, сколько это стоит вот. И они на тебя смотрят и думают, ну сейчас ты сломаешься, подожди Где не Придет будет, ночь да. Никаких с ним проблем не было, даже когда во Франции залил полный бак солярки, Ничего страшного не произошло, он заглох и все и что мне надо было делать? я просто взял, вылил солярку, залил бензин и поехал дальше. Я абсолютно случайно сделал бак-бак Солярка была и мотоцикл завелся? Конечно. О как! и да. да. Ничего не произошло, свечи не забились, мотор там, ничего с ним не произошло. Я поехал дальше, хотя я очень сильно испугался, потому что я, пришел, ну, я на нем доехал до будки, где платить mm -hmm. на солярку. Ну, видать, там в системе был бензин. Вот, я доехал, заплатил, выхожу, начинаю заводить, он не заводится, вот, ну, и потом я понимаю, что, вероятно, я что-то не то залил, смотрю чек, а у меня там дизель Наверное, надо начать с резины, кто на чем едет? Медзелен, там, Шинка, еще что-то там, ну, Эйван, да, я езжу на Медзелен или на Брестовый. А по поводу резины, кстати, могу отметить, что не каждый производитель резины может предоставить именно на Gold Twin. Здесь размер очень интересный. Перед, если, например, какой-то подойдет, то задницу уже могут производить только Бриджтоун, это Медзеллер, это Avon и кто-то еще. Шинка. Шинка. Ну шинку я бы не стал бы с Шинку это я не знаю, сейчас говорят, я вот последний раз слышал буквально в этом уже году, что шинка. Да я проехал там километров я не знаю я поставил шинку я через 500 километров ее снял товарищ мой поставил шинку и через 200 километров задний баллон у него взорвался вот я может быть сейчас экстрагрузки так... или именно то что стернулся это был царь кстати стагорога да, ладно, да. он доехал до камеры шахтинской у него за... задний ну, вот баллон. пожалуйста не экономить на резине да да не для тормоза. да что еще же люди ставят автомобильную резину это вообще пипец. я увидел один раз осмазывал рассматривал... Да. Мы, как это сэкономить на мотоцикле, чтобы поставить И автомобиль? Никогда им не докажешь, что это неправильно. Да. Вот они будут говорить, а Я правда поворот, как вы заходите? А я привык. То есть он, он по руках, вот так ходит, что ли? Пешком, да, или, как... а в чем разница говорит? Ну, для тех, кто купил недавно Goldwing, есть такая история, что руль начинает подбивать на от 40 до 60. -ти. Чуть-чуть, когда едешь 40, 60, 70, руль начинает подбивать. Это ничего не значит. Это значит только то, что у вас стерлась передняя, передняя резина. Вот. Передний баллон стерлся, он стачивается неравномерно. И руль начинает подмывать. Это значит, что пора менять резину. Вот, извини, Володь, я тебя перебью. Я всегда об этом говорил. Мне говорят, вот если бабла, я поменяйте резину. Мне да что-то резина новая, она еще нормально поясняю. Здесь, когда выбоины идут, она неравномерно получается наступает на асфальт. Соответственно, ее начинают разбалтывать. На Ерше, кто смотрел ролик, вот здесь вверху в описании, вы увидите Ерш, который я поменял резину и все стало на свои места. Я, конечно, не понимаю, когда люди говорят, что я езжу на голде. 25 тысяч на баллонах, это я, допустим, меняю каждые 10 тысяч, ну может 12. 12, да. Потому что я уже попадал с резиной. У меня уже взрывались задние баллоны, там, когда было 14 тысяч. Ахренеть. И больше не и у, на моих глазах взрывались на голдингах задние баллоны, а падать на голди очень дорого. Вот даже скользкость. Боль по карману. Да, да, да, да. Даже если будет обычная скользячка, это очень дорого. Вот я просто сам падал, я знаю. Когда и, ты э, падал? я падал? Когда первый раз на Донской а да. на Данской, первый на Донской был. Да. Это было в апреле. Я вел колонну был сильный ливень, мы заехали на полированный мост. а я у помню, да-да-да, там... да. ты там, там, там на месте ну, боимся. слушай, ну, как, ну, это, ну, это бой, ну, да, я-то да, с... думал, там, падение какое-то. Как, не, ну, как, на месте, но ну, я а. тогда на 12 тысяч долларов попал а. на а это и место, и меня выбросил с мотоцикла, выбросил, да. а мотоцикл сам вот так, поехал дальше. Тайран, это детский утренний праздник, Владимир, один из организаторов, если чуть ли не самый главный, который ездит в детские дома, реально, с нами вместе мы ездили, Сейчас вы увидите фотки, когда мы катались в детские дома и просто дарили детям радость, игрушки, покатушки. Это прекрасно, это потрясающе, Володь, извини. Просто человек, я не знаю. О нем могу стоять и рассказывать очень долго. Да, я выбирал детские дома, чуть-чуть про детские да? дома специально, чтобы они были отдалены от нашего областного центра, потому что, как правило, те детские дома, которые находятся далеко от Ростова, там вся за 250-300 они не так финансируется, как у нас в городе и пожертвования не так доходят и это совсем другие люди вот а для нас это и помощь детскому дому и опять же пробег а потому что туда-сюда съездить там 500, километров. Да, 500 700 если мы ездили да. в островянске это там 800 километров Это этом колонны 100 мотоциклистов это, это было это... прекрасно я ездил на вторую да. тайране шикарно это было это классное мероприятие на целый день и мы там еще играем в футбол дарим подарки и это вообще это наша социальная ответственность. Я был 6-го года предыдущим. Да, 106-108 был... С рамой этого проблема была? Да, рама была там, но ну, я его покупал не новый, и рама там была треснутая. Она была заварена. Она была уже заварена, Нет, уже... нет, не не заварен. она уже была заварена. А -а -а. Да. Ну, как говорят, что если заварил, то никаких уже ничего. Где, страшного... где рама лопается, чтобы поистить людей? Она вот так на, на стыке там. Да. На стыке внизу между, <laughs> да. А да. там, где стоит э, центральная подложка, да. да там на стыке, да. Вот, по поводу пятой а -а -а. передачи, ну, которая называется... Трайфер, типа прибыль, это, никогда проблем не было но я знаю что у многих эти проблемы с, э, существуют я вот насколько я понимаю они существуют только у тех кто слишком быстро гоняет на мотоцикле который любит стартовать вот прям выжимать когда ты едешь нормально медленно спокойно Этих проблем не Я не подговаривался. Это то, о чем я говорил вам в прошлом видосе, что такое overdrive? Overdrive это а, когда у вас, например, на машине там, или на мотоцикле 4 передачи, и вы хотите просто, ну вот еще бы одну, чтобы просто сбросить обороты и ехать экономно. Но люди, которые пересаживаются со спортбайком, первую в отсечку, вторую в отсечку, третью отсечку, соответственно, четвертую также, а пятая как бы, ну она не рассчитана на это. Она рассчитана, чтобы ехать там 150 с оборотами 4000, грубо говоря, да, там примерно получается чтобы ехать экономно, а люди думают, что овердрайв это пятая. на самом деле там даже загорается значок овердрайв, извини, я Да, ну, кстати, на Голдвинге на пятой передаче можно ехать от 40 до 220. Можно, но лучше не надо, это Кстати, про скорость. Многие говорят, что можно на Голдвинге разогнаться до 220 километров в час. Я 180, у нас она уже вся. Вот, 180, вот так. Я говорил, это 200. но вот 200 край, это край. Когда во-первых, когда 200 едешь, это некомфортно. А во-вторых, ну по автобаму в Европе я как-то специально думаю, я буду ехать все время 200 и хочу посмотреть, насколько мне хватит баков. Бак 25 литров. Я ехал все время 200, баков мне хватило на 170 километров. Ну какой-то расход. Ну литров 15. то есть расход нереальный. Вот. Опять же, когда едешь 110. Мне бака хватало на 430 километров, но в среднем вот я езжу 140-160 и расход где-то 8 литров, бака хватает где-то на 300 километров. Ну вот 140-160 это абсолютно комфортная скорость. Ну, для вас. Это сравнивает тому, что э, вы берете мощного, хорошего там, э, как, не знаю, компеста или спринтера, даете ему зонтик, раскрываете и говорите беги, он бежать может, но ему не комфортно. Примерно то же самое, я когда ехал на этом мотоцикле, 180, на старой голдетной, на полторашке 140-150, там она старенькая, она там уже вот так вот начинает вся болтыхаться, там стекло вот так вот там отмотеляет. На этой как бы более, ну не на этой конкретно, на, на более свежей. 170-180, она начинает уже вся вот трепыхаться. То есть едешь, и тебя просто начинает колбасить. Ну, 180 еще нормально, кстати. Вот больше 180 уже, да, уже неприятно, уже 200 уже, значит, понимаешь, что мотоцикл уже не управляем Не знаю, как говорят... Вот опять в форумах скиллся, на goldwing.so, там ну, это наши байкерские, goldwingовские .so, ну, форумы. Да, слушай, ну что такое 200? Я езжу 220, 230. Слушай, ну как может быть? Ну, пожалуйста. Да. Ну, есть ну... какой смысл? Отдельно бы хотел было рассказать про тюнинг кириакин, вот, заднего брызговика на переднее крыло. Вот, вроде бы красиво и наверняка помогает от дождя, от камней. Вот, но есть нюанс. Именно из-за него ломается вся вот э, задняя часть вот этого крыла. Ломается весь пластик, он трескается именно вот от ветра. И вот это вот все трескается, и он начинает вот так тарахтеть. Жутко неприятно, и в конце концов он отломается. Вот видите, здесь все трещины, я уже клеил, переклеил, но надо уже все это покупать новое. Ну, пластик. Новое крыло покупать, да, ну, и крыло заднее, оно из двух частей состоит. Заднее крыло и вот эту вот часть новую. Но это бакса 400, на 500 будет стоить. Следующее хотел сказать про багажник. Да, отличная история. Э очень красиво смотрится. Но нюанс. Не надо сюда ложить э большой вес. но ну, максимум 5 килограмм. Вот. Конечно, из-за не из недостатка веса вот, люди начинают пихать и сюда, и сюда, и получается, что некоторые до 50 килограмм сюда кладут. И потом что происходит? Потом вот здесь вот под обшивкой есть крепление, и они ломаются. Поэтому Опять же, все же это пластик. И они ломаются, и багажник этот отваливается. И все. И потом ты ничего не сделаешь, потому что это пластик. Его надо клеить, варить, еще какую-то историю там. Но это абсолютно не нужно. И они у меня уже тоже наварены, отварены. Я все там усилил. И все из-за этого, все из-за этого. Вот. Поэтому, да, из-за этого перегруза. Боковой кофр, да. Тоже из-за недостатка места, вот, из-за недостатка места начинает сюда все запихивать, запихивать. А потом же как делать? Берут. И вот так ожидают вот сюда, вот, вот так вот заталкивать. А что потом происходит? Вот как у меня произошло. Вот, отворилось крепление заднего кофра. Вот, видите? Оно просто сломалось. Не знаю, что делать. Наверное, надо как-то варить. Здесь у меня есть, стоит рация. А вы думаете, почему две антенны на Голдвинге? Потому что у Голдвингов есть рация. Антенны, это вот эта рация. А это обычная FM антенна радио. А находится основная рация вот в этом ларчике. Вот она. Все компактно. Включаешь и общаешься. Можно общаться с дальнобойщиками примерно на 3 километра бьет. Люди часто многие вытаскивают аккумуляторы, но так или иначе все это происходит через эту вот заднюю крышку, которую надо постоянно приходится. И когда ее много раз вот так сделать, рано или поздно вот здесь начинаются ломаться крепления. Вот, вот. И потом вот это вот происходит, вот такая вот история. Их потом эти клей, крепления, ну, надо новый пластик. На предыдущих мотоциклах, да, вот это сабвуфер. Кстати, вот это вот есть сабвуфер. Самая емкая, что да, здесь Да, да. Вот, но э, вот здесь вот видите, вот это пластик, он заходит сюда и поддерживается крышка заднего кофта. Потому что он никуда не денется, но ну, есть чуть-чуть он здесь гуляет и все. А еще он... раз, пожалуйста. Ага. Да, ну, не на предыдущих мотоциклах, ну, до 2012 года, вот этого не было. И если у тебя были здесь сломаны крепления, вот эта вот часть у меня улетала раза три. Вот просто едешь, пью, и улетела. Конечно же, раньше это была кофеварка. Раньше это была кофеварка. Видите, кнопочка сюда, я ее вставлял сюда, в прикуриватель. И я ехал и пил кофе горячий. Ну, потом эта функция просто устарела. Стало не нужно. Кружка осталась. Теперь в кружке можно вложить всякое барахло. Еще хочу рассказать про траверсы. У меня есть стоит дополнительная траверсы. Но есть ставят еще траверсы на руль еще дополнительные. Якобы, чтобы мотоцикл себя лучше вел. И там руль не дрожал. Ну, я не знаю. Мне кажется, и, и, и одной много. Но стоит и стоит. Я ездил на мотоциклах без траверса. Они ездят точно так же. Но наверняка это как-то балансирует наверное. да наверняка это балансирует но я смеюсь над теми ребятами которые вот здесь вот ставят вот сюда еще одну траверсу вот сюда на руль крепят траверсу якобы это еще лучше но мне это кажется это все субъективно и даже небезопасно вот я скажу вот допустим про вот э, вот этот дефлектор задний вот он задний дефлектор ну красиво и наверняка как говорят что он защищает второго пассажира от ветра какого-то там и еще что-то. Но именно в нашем клубе вот именно вот этой штукой с задним дефлектором при аварии нашему одноклубнику чуть не отрезала голову. Когда мотоцикл падал, он вот этой штукой ему прям на голову. И вот не знаю, стоит ли теперь ставить такие вот всякие приколы. С динамиками такой вопрос. Динамики стоят, есть и за 5 рублей, есть за... за 50 тысяч. Слушайте, у меня стояли разные динамики абсолютно. И очень дорогие. И самые дорогие. Понимаете? Но сейчас э, я поставил самые дешевые эстрадные динамики. Вот. Они плоские, но они очень сильно кричат и у них очень высокие очень много высоких частот. Они картонные. Они стоят недорого. Их не жалко поменять. Вот. Я их стрил лаком. Ну вот они внутри здесь, это здесь пищалки, я их скрыл лаком, вот, но поскольку у меня есть сабвуфер, то очень даже они, во-первых, они играют громко и качественно, то есть слышно речь, слышно м -м -м. даже вот так, когда, знаете, вот э, певец, когда глотает слюну, это все равно, ну или чамкает, это все равно слышно, потому что они вот э, э, детализированы, да, детализируют. Вот, именно вот эти звуки, голос, эстрадные динамики, динамики, они работают на голос. А уж низы мне дается вот, Поэтому получается очень качественный звук. Это на мой взгляд. Поэтому не нужно ставить там какие-то сумасшедшие динамики там, блин, по 100 тысяч за, по 200 тысяч за комплект. Это не нужно ничего делать. Вы это все равно не услышите. А вот эти эстрадные динамики, они стоят там тысяч рублей там, или 7 комплект, все 4. Вот. За глаза. И вот для того, чтобы вот не перегружать столь мотоциклы, есть, э, у голдоводов придумали прицеп, который у меня тоже есть, либо гриль. Она одевается на фарфок. И сюда можно сумку ставить 20 килограмм. Ставишь свою сумку вот так вот, вот. Еще плюс, не видно номера. Мы ездили в Испанию, в Мадрид. Вот, жена улетела на самолете, а я ехал с Мадридом. Вот с этим принципом. может, Мы купили там шампанского, там какого-то испанского. Жена говорит, ну вези шампанское с собой. И мы положили вот эти вот, всю вот эту большую сумку сюда. Она полетела на самолете, а я поехал домой на мотоцикле. И в Ростовской области этот гриль отвалился. Я, я еду, смотрю, у меня сзади чувак моргает, что-то моргает-моргает. и думаю, ты что, он моргает, дурак, что ли? Ночью моргает. Не Но остановился? Ну ничего, он тоже остановился. Думаю, вот, слушай, ненормальный. Поморгал остановился. Ну и поехал дальше. Приезжаю домой. Гриля нету. Не гриля, ни не сумка. Я говорю, давай садись быстрее. Поехали э, искать этот гриль. Ну, уже ничего не нашли. не сумки, ни, ни шмана. В общем, гриль отвалился. Но он не сам отвалился. Он отвалился. Вот там вот крепление. Вот. И там заржевил болт. Это моя вина была, что этот болт, он разболтался. И уже где-то здесь... Произошла потеря сумки вместе с грилем. <с вот, поэтому пришлось купить новый гриль и теперь более ответственно относиться к этим вещам. Но гриль отличная вещь. Снимается, одевается очень просто за 30 секунд. Просто зажимы все, да? Да. да. Про вот эти вот дефлекторы. Во-первых, отличная ветрозащита. Во-вторых, если тебе холодно, ты делаешь вот так вот. Абсолютно ветер на тебя не попадает. Никакой. Если тебе жарко, ты вот настраиваешь струю воздуха на себя. И еще вот здесь. В плюс 40 ты едешь, и тебе просто не жарко, тебе кайф. И эта прохлада, и вот этот воздух, и это солнце. И ты едешь, и получаешь истинное удовольствие от езды на Голдвинге. Кондиционер. Кондиционер. А, кстати, знаете, почему это, мужики, здесь написано? Я болею за команду Ростов. А Ростов это мужики. Это круиз-контроль. Это ты регулируешь скорость круиз-контроля. Ну, быстрее, медленнее. Это старт. Заводишь мотоцикл. А это ты включаешь заднюю скорость. Вот. Все это просто делается. Давай попробуем. Включаем реверс. И нажимаем на кнопочку старт. И мотоцикл поехал назад. Все. Отключаем реверс, включаем первую передачу, и поехали! И вот про этот девайс я его ставил еще в 2012 году, тогда это еще была, может быть, нужная вещь, потому что здесь навигация есть, вот, есть интернет, в конце концов есть мультимедиа, можно смотреть всякие видосики, вот которые также сразу передают звук на колонке, вот, ну, там, щелкать, если что надо, вот. Не знаю, нужно ли это сейчас, наверное, это уже не востребовано, потому что есть телефоны. ну, это просто так, для людей, mm -hmm. которые скажут, ох, нифига себе, у тебя даже телевизор здесь есть, конечно, есть, да у меня не только есть телевизор, у меня есть, даже есть кондиционер, вот он, вот он, настоящий кондиционер в Голдвинге, по навигации. В связи с тем, что сейчас так работают уже телефоны 3G, 4G, LTE, нужна ли сейчас навигация Garmin? Ну да, она хороша, она показывает дороги, она не боится дождя, она взаимодействует со шлемом, она еще показывает, куда тебе ехать, что посмотреть, какие там места есть красивые, вот, и историю про эти места рассказывают. Это, конечно, хорошее преимущество Гармина. Но по большому счету ценник там, я не уж не помню, по-моему, 500-600 евро. Стоит ли это, не знаю. Телефон очень хорошо справляется. Плюс к тому, если у вас, допустим, Гармин не обновлен, то получается трассы, конечно же, уже на них не будут показаны те, которые уже построили. Какая у меня была история? Ехал в Париже ночью, в Париже не то, что я заблудился, мне Гармин показывает, Выезжай на эту трассу. Я туда выезжаю, а там ремонт дороги и трасса перекрыта, ехать куда не знаю. Я уже по наитию еду дальше вдоль этой автодороги, опять съезжаю. гармина опять показывает, делай круг. Я так часа три ездил, так и не смог выехать. Я тогда взял iPhone, включил все ремонты дороги, все, все, все, все раз показал и как ехать, куда выезжать. Вот, потому что э, навигация в мобильном устройстве она на то, что происходит сейчас. Вот. А Гармин, ну, в этом деле отстает, но у него есть другие преимущества, конечно же. Резинный комплект стоит 23-25 тысяч, в Сыче меняются каждые 25 тысяч километров. Ну, то есть, каждое второе ТО, ТО делается каждые 10-12, вот. И воздушные фильтры меняются тоже каждое, каждое второе ТО. Но воздушный фильтр поменять на голове, это достаточно дорогое удовольствие и, и долгое. На этом мотоцикле я его купил, опять же, повторюсь, в 2012 году и сразу я поехал. Ну, куда? На гоблин-шоу, конечно же. Самая интересная моя поездка, это была вокруг Черного моря. Ты все время едешь прямо, а приезжаешь домой с другой стороны. Ты никогда не едешь назад. Интереснейшая поездка. Я проехал до 11 стран. В Прагу ездил на этом мотоцикле. Ездил и в Амстердам, в Марокко, в Западную Сахару. Тогда я проехал 20 тысяч километров за полтора месяца. По России, так, собственно. Ну и, конечно же, мы все всегда ездим в Брест куда нам еще <с> вот а всю европу я всю объездил ну потому что когда мы ездим в брест мы потом выскакиваем всегда европу покататься берлин там варшава там дальше в париж в Париже несколько раз был на мотоцикле до этого у меня была предыдущая гол голда а до голды у меня была honda vtx 1800 а до honda vtx у меня был star 1100. Я купил Africa Twin вот, 1100 2020 года. И на нем я ездил на Сахалин и Владивосток. Вот, и я скажу, что мне этот мотоцикл очень понравился. Вот, лучше мотоцикла, вот мне кажется, нет. Он вызывает такие эмоции. Вот, ни с чем, я не, я, это вот такие эмоции, как будто я сел первый раз на мотоцикл и поехал. Вот примерно такие же. Gold Twin хороший мотоцикл, но это диван. Это комфортное путешествие. Это отличная ветрозащита. Отличная ветрозащита. Это считай, что ты едешь практически в дождь сухой, практически. Африка ⁇ это постоянные эмоции. И настолько адреналин, что ты приезжаешь, вот, ну, проезжаешь в день тысячу километров, там, 1200, 1300. И ты не можешь еще заснуть, потому что этот адреналин, он еще и подстегивает. Мне очень понравилась Африка. Отличный мотоцикл. Вот, и сейчас, я, через полторы недели я еду по остров Рыбачий, Тереберку, вот в те края, на Африке Твин, да. Путешествуйте на мотоцикле, наша страна, она огромна. Я проехал и Новую Зеландию, и Австралию, и это была моя мечта, Новая Зеландия и Австралия прокатиться по этим островам. Вот, ну скажу вам так, я в прошлом году посетил на мотоцикле Горный Алтай. И вот Новая Зеландия не стояла рядом с, Новым, с Горным Алтаем. Горный Алтай это великолепные виды, это красота, это какие-то озера, это разноцветные озера, это животные, медведи. Класс, Байкал, это просто что-то, какой-то выжженный Марс, это озеро. Ну, наша страна настолько огромная и красивая, что нам никуда не надо ездить. Нам надо путешествовать по нашей стране. Она красивая, она большая, она богата. Задняя скорость очень необходима для. camera that Несколько раз мне остановили гаишники, спрашивали, почему у меня нет номера на прицепе. Вот, и поэтому, конечно, я сделал дубликат. Именно дубликат. Прицеп регистрировать на мотоцикл не надо. И прицеп достаточно объемный. Ну, чтобы хранить в нем, допустим, шапки Хабиба Нурмагомедова. Вот. чтобы болеть за него, я имею в виду. Ну и такие вот всякие штуки. А вообще, конечно, для того, чтобы возить в нем пиво, водку. Ну, и всякие принадлежности для гулянок, палатки, матрасы, ну, и женские всякие штуки. Вот. Всем хороших путешествий, и гвоздя, не жезла. Увидимся на дороге. Весь сильный ветер, я думаю, скорее всего задувает микрофоны, поэтому я вынужден с вами подосвиданькаться, еще не прощаемся, увидимся в новых видосах. Всем, кто смотрел, напишите, как вам зашел такой формат, если да, то будем продолжать это делать дальше. С вами Патрик, самый не канал Globus Moto, всем пока, до встречи.